Здравствуйте, здравствуйте! Ну вот такой маленький, маленький трип. Совсем маленький. Чисто по делам. Потому что сейчас покажу э, сверх там я не знаю, видно будет, нет? Сейчас деревья закроют. Нет, не видно. По крайней мере, сказали будет 30 градусов тепла. Сейчас э, вот здесь. На нашем спортивном туристе Датчик температуры говорит 24-25 В принципе он не врет Пока ты едешь Пока ты едешь Все отлично Но когда ты стоишь на месте то логично Тепло с радиатора С мотора поднимает вверх На датчик Где-то датчик там стоит вот И тогда у нас получается Температура африканская как в Африке, как-то так, сейчас с чистым визором в пути, одну всех этих козявки-мошки после поездки, последняя, которая тоже будет скоро, ну да, это будет уже позже видео, будет другая скоро, не знаю, упомянул про себя нет в первых видосах. Кому интересно, это, как говорится, ну хобби. Много нахожусь в пути на абсолютно разном транспорте, кто себе только могут представить нормальные водители или не могут, ну, поскольку все-таки драйвер, ну это английское слово как водитель, когда-то это мне давно, давно, так лет 20 назад играл на PlayStation 1 в игру такую, называлась тоже самое, драйвер и там ты ездил на тачке, там, таксистом там, кого перевозил, довозил такой смысл был, конечно в первую очередь езда, как водитель, да и это как-то мне понравилось и осталось и на протяжении многих лет и драйвер, драйвер, и оно не меняется и то есть когда-то в четвертом году Сделал покрова категории Б потом в седьмом сделал категорию Б и e, последовательно сделал категорию А на мотоцикл полную. Но поскольку я был очень молодой драйвер для немецкого государства, я не мог Я не мог в свои 22 года ездить полностью на мопее Я не знаю как в России как в Украине в Белоруссии Спортивный турист Такая вещь, где у тебя много пластика, который бесит при ремонте, но он очень помогает при боковом ветре, при всем остальном движении, которое идет да, при скорости, при ветре. Отлично все это работает. Такие вот дела. Э, так о чем я? О том, что драйвер сделал право 22, и в 22 я, можно было, по нескольким законам, Двигаться на мотоцикле не, не, не лег, легче легче не легче 160 килограмм что такое блять да что-то 160 килограмм короче веса бы мотоцикла и 34 лошадиной силы то есть если ты купишь 35 лошадиных сил, то не пойдет это не твое вот чувак у нас там вызвался ты Василий даешь ну и что это будет Среди новичков вот именно распространенные мупеды это были вот это вот ЕР5, Кавасаки, Сузуки, ГС500. Даже они выпускались с начала 90 го вплоть до 2002-2003, что ли, если мне память не память изменяю. То есть, и причем я когда посмотрел у вот Турая, у них там было просто вот маленькие такие оптические изменения, такого прям, чтобы по технике вообще не было сильных изменений. То есть, да, они там чуть-чуть сделали, что-то обновили, модернизировали, в тахометре и все. Но это фигня. То есть по большому счету как было два горшка охлажденного, нормального охлаждения и все. Двойной вот этот карбюратор стоял, все техника простая, все ремонтируется. Два или три полка кручишь, у тебя бак снимается, а ты уже в воздуха у тебя здесь, у тебя карбюратор здесь. Вообще отличная техника. Я вот сейчас вот такой смотрел. И что на что я наткнулся, кстати, недавно, хотел бы еще напомнить то, что прошло время, я когда-то свой ГС продал за 800 евро, это было 2009 год, да, 800 евро, проходит 11 лет, он до сих пор стоит штуку, то есть даже еще на 200 евриков дороже, и причем без разницы, там у тебя пробег там, 50 тысяч километров, 20, стоит одинаково. То есть можно, можно взять ГС-ку, у которой пробег 50 тысяч, она ухоженная, а которого 20. То есть там надо пол мопеда поменять, ну из-за этого пробег это такая штука, которая большинство людей отпугивает.